Юль, ты куда? Куда быстрее, быстрее бежим то Быстрее не успеем, быстрее той тетке Купитесь на кассу первую, пройти быстрее